Всем привет, с вами Виктория. Сегодня готовим пельмени. Согласитесь, что домашние пельмени намного вкуснее магазинных, а как их приготовить я вам расскажу в этом видео. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Приготовим тесто. Я буду замешивать тесто руками, но то же самое можно сделать с помощью миксера. В миске смешиваем 250 мл теплой воды и одно яйцо. Добавляем 1 полную чайную ложечку соли и 1 чайную ложечку черного молотого перца. Добавляем 1-2 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем. И добавляем половину муки. У меня 500 грамм, я добавляю 250 грамм. Перемешиваю до полной консистенции, чтобы не осталось никаких комочков. И затем добавляю оставшиеся 250 грамм. Перемешивая таким способом, тесто получается очень быстро гладкое и однородное. На данном этапе немного поливаем руки растительным маслом, припыляем рабочую поверхность мукой, выкладываем тесто на рабочую поверхность и вымешиваем тесто руками примерно 10-15 минут до гладкого и однородного состояния. Готовое тесто убираем в контейнер, либо накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 15-20 минут. И пока займемся приготовлением фарша. Для приготовления сочного фарша желательно использовать мясо двух сортов, у меня говядина и свинина 50 на 50, лук, чеснок, соль и перец. 500 грамм мяса измельчаю в мясорубке. Можно использовать любое другое мясо по вашему вкусу. Две луковицы и три зубчика чеснока нарезаю на средние кусочки, отправляю в блендер и измельчаю до состояния кашицы. Можно просто мелко нарезать. Лук с чесноком добавляю к фаршу. Фарш солю, перчу и вымешиваю руками. Если вы добавляли немного воды в фарш, то желательно фарш также отбить. Фарш готов. Тесто немного отдохнуло. Выкладываем его на рабочую поверхность и вымешиваем еще в течение 5 минут. Формируем колбаску. Отрезаем небольшой кусок от колбаски и раскатываем его в тонкий пласт. Затем с помощью любой вырезки, у меня это маленький стаканчик, выдавливаем вот такие кружочки, убираем остатки теста и также их раскатываем. В середину каждого кружочка выкладываем примерно 1 чайную ложку фарша и аккуратно защипываем пальцами по краям и формируем вот такой пельменчик. То же самое проделываем со всем тестом. Из данного количества продуктов получается примерно 95-100 штук пельменей, но все зависит от размера ваших пельменей. Заготовки пельменей выкладываем на поднос, присыпанный мукой в один слой, чтобы они не слиплись, и убираем в морозильную камеру затем достаем из морозильника минут через 30-40 они уже хорошо подморозятся, и затем их можно сложить в контейнер один на один но также их можно приготовить и сразу пельмени помещаем в кипящую подсоленную воду после того как они всплывут варим в течение 5-7 минут до готовности подаем пельмени со сливочным маслом со сметаной ничего нет вкуснее